Друзья, всем привет! Попробую сделать достаточно необъективное, но в то же время сравнение Outlander BRP 1000 и Gepard 800 или 850 это на ваш выбор. Тем не менее, все-таки стоит взять, допустим, BRP 1000 или новый Gepard 800. Опять-таки, это необъективное сравнение, поскольку это разные техники разного класса, но в целом они очень похожи между собой, туристические. Гепар сделан, назовем так, похожей базе, как и БРП. Взято за основу много, хотя у него рама от кота литровую. Мудпро сделан с некими переработками. Но в то же время у него стоит мотор реплика Ротокса. Пластик очень схожий, в то же время он не ломающийся. Ну, давайте попробуем все-таки это сделать. как-то. Ну, а дальше уже сами для себя сделайте вывод, объективно или не объективно это. Пройдемся по внешнему виду, что, в принципе, БРП Outlander 1000. Или 800 допустим, там, неважно, какие они. И тот, и тот очень красивый квадроцикл. Но у того и другого есть свои плюсы, свои минусы. Например, гепард 800 он будет по выше, чем бирпишка. Вот. Про цены потом буду говорить. В стоке, например, литр имеет уже гориллу. Или криптоды, например, идут на 14-м диске сразу же изначально. Далее, что, допустим, мы проговорим. В стоке, значит, у литра уже идет вынос радиатора. Сделан он очень грамотно. В то же время у него есть остатные шторкеля, которые уже увидели. Они также сделаны очень грамотно. Это его плюс. Далее, моторы Rotex. Там стоит моторы Галкин, здесь стоит Rotex. По многочисленным отзывам и сравнению, все-таки Rotex является более надежным, чем Галкин. Хотя и тот, и другой мотор достаточно очень интересный и тяговитый. Далее, например, подножка у бирпи и у гепарда, она фактически по форме идентична, я даже сразу, даже дырки практически совпадают, но у гепарда она практически не ломающаяся, плюс гепарду. Также пластик у БРП, он, назовем так, хрупкий, но в то же время крепкий, я бы сказал, вот, то вот здесь в целом гепард выиграет по пластику, он крепче. Например, что касаясь элементов демонтажа вот этих всяких разных, то здесь она достаточно быстро на пистонах снимается, разбирается, очень удобно. Вообще у Бирпи очень много элементов, которые сделаны на пистонах, что очень удобно. Вам не нужно там крутить гайки и откручивать, и срывать винты. Вот. В целом, что прибор Панеров достаточно спорная вещь, и там и там она, в принципе, информативна, и не вызывает каких-то нареканий. Например, изначально здесь... Про систему охлаждения, скажем так, она здесь сделана более интереснее грамотно, назовем так. Она, помимо того, что выносит, здесь используется достаточно толстый радиатор. Ко всему прочему, ради... бачок расширительный уже выведен вот здесь же. Он под, вот под этим пластиковым элементом располагается. Также на моторе имеется охлаждение дополнительно в виде масляного. Термостат располагается, располагается... вот где-то вот в этом месте Термостат. Если я не ошибаюсь, я, я сужу именно по инструкции. Далее, то есть, всякие вот эти э, выводы сделаны вот в таком, в таком формате. Они не очень заметны, поскольку это все закрывается, очень эстетически красиво. Баки топливные. Топливные баки здесь 20 литров, у гепарда 30 литров. Гепард в данном случае выиграет по запасу хода, нежели БРП. У Бирпи, мне кажется, все-таки чуть побольше кушать, но опять это не объективное сравнение баки разного объема. Вот так. Так, система полного привода, естественно, на Берпи, он выполнен гораздо лучше, поскольку он система висколок, создается некое давление и как раз вращается одновременно второе колесо с гепарда. То есть, если оно не нагружено, то естественно, оно будет не нагруженное колесо будет естественно вращаться в воздухе. Так называемо у нас будет три колеса крутить, а четвертое нет. Да, конечно, есть у него жесткая блокировка, в ней также есть плюсы и свои есть минусы. Но в целом здесь реализация лучше сделана. Мне нравится больше. Ну и вообще многие хвалят и стараются использовать а, аналогичную систему. А, в стоке уже идут а, защита рук. А, вообще в стоке можно дополнительные всякие элементы, которые можно крепить. Там, в виде подогрева ручек там. А, они уже как бы цепляются все к штатной системе. То есть в данном случае здесь уже все продумано. Кафры крепятся там... А... Кофры спорная вещь, но тем не менее, это все очень делается на быстросъемах вот типа вот таких элементов, которые они называются линксы. Они вставляются, защелкиваются, и в целом это очень удобно. Сидухи э, практически идентичны, но почему-то на берпе они как-то надежнее сделаны. Далее, э, вот этот бокс очень интересно сделал, в который располагается много разных вещей можно положить. Мелочь, ну честно скажу, но приятно. Допустим, задний редуктор у BRP Является слабым элементом, многие считают В целом это достаточно спорная вещь Поскольку Вообще из опыта Как только начинает разбивать Разбиваться крестовины То происходит именно как раз Как это правильно выразится Разбивает Игольчатый подшипник в, в хвостовика И как раз начинает уже разбивать все остальное Поэтому если есть Маленькие намеки на люфты кардана. Лучше у менять сразу крестовину или кардан. И используйте только оригинально. Потому что неоригинальной крестовиной не ходят. Особенно на ренегатах. Так, что-то я увлекся. Идем дальше. Штатный, значит у нас уже есть такой бампер. Он достаточно интересный. У Гепарда тоже есть передний и задний бампер в целом. Давайте перейдем по ценам. Наверное, тем более, что это объективно. В целом, если сравнивать парт стоит э, где-то в районе. Давайте возьмем 800 тысяч рублей новый. Этот можно найти в районах, в разных диапазонах цены. Давайте возьмем именно рыночный, который бывает. Это в принципе до миллиона рублей можно выбрать Бирпи э, 2013 -го года с пробегом небольшим там в районе, там от 2000 тысяч там полторы тысячи бывает и выше. Все зависит уже от состояния, оснащения и оборудования. Э, в целом, э, если вы взять Люди, привыкшие ездить только на новой технике, наверное, стоит взять им гепард. Но из опыта многих людей, которые владели ими, есть недостатки, особенно по электрике. У гепарда есть какие-то такие перебои с электрикой, они с чем-то связаны. Также есть проблемы какие-то возникающие... Ой, извиняюсь, по мотору, значит, какие? Допустим, на роток все меньше приходится лазить в клапанные крышки, регулировать зазоры. Вот на гепарде почему-то это чаще уходит зазоры. Ну вот как-то так это и есть, некоторые это просто по желанию своему делают, по мануалу и так далее, по цене запчасти естественно на него дороже Естественно, дороже. поскольку они, допустим якобы оригинальные, но в целом они сделаны либо в Мексике либо в Китае, либо в Тайване либо где-то, либо еще потому что, ну вот так вот и они дороже, ну при том, что они ходят достаточно долго, если ставить оригинал если ставишь не оригинал, бывает он такой своеобразный, то он ходит, то он не ходит Тут все опять же зависит, очень все объективно, поскольку каждый по-разному мы эксплуатируем технику. Кто-то жестче, кто-то менее жалеет, кто-то более жалеет. Вот в целом будет так. В целом, подведя итог, что все-таки из этого лучше всего брать? Решать только вам. Либо был литр но при этом это будет некий потолок, и вам не нужно будет в последующем сравнивать технику и в каком-то моменте ездить на ней и думать, а вот же есть БРП-литр. Я вот буду на гепарде ездить, и все-таки я вот буду делать БРП. Я тут сейчас затюнингую, там поставлю амортизатор, там мотором сделаю, там еще затюнингую здесь, там, сям. И в итоге стоимость экономической этого гепарда становится очень несоразмерно высокая. Сами понимаете, что в конечном итоге, рано или поздно, любую технику нужно будет продавать. И вот поймите, вот то, что вы напихаете в гепард, нужно ли это... Будет последующему но вы, вы захотите все-таки эти допы каким-то образом отбить, используя, например, завышенную стоимость. Ну вот вопрос, сколько будет гепард продаваться на вторичном рынке, оставляет, ну вот вопросы. Здесь, как правило, в стоке уже все есть, и подогрева ручек там, и все-все-все, большинство есть. Тут ничего особо сильно добавлять не надо, ради там только фару добавить и кататься. И на вторичке они тоже пользуются очень большим спросом, именно вот литры, литры хмырьки. Ну, поэтому здесь объективно я, наверное, рекомендую вам принять решение. Либо новая техника есть новая, либо БУ ну, такая. Достаточно надежная техника, я вам скажу. Есть у нее слабые стороны, как у любого квадроцикла. Достаточно она надежная. Очень хороший подрывистый мотор. прям, Ну, прям вообще. Ну, литр. Что говорить про него? Литр есть литр. Вот. Поэтому решать вам, что вам больше подходит, что вам больше нравится, что вам больше интереснее, и что все-таки ваша душа говорит. Все-таки литр БУ или же новый ноги парт. Ребята, это решать уже вам. Желаю вам, в принципе, хорошего выбора. Смотрите, выбирайте технику и принимайте решение Главное, катайтесь. Не важно, на чем вы, но главное, катайтесь и общение с вашими э, товарищами. Э, берегите себя. Обязательно одевайте шлемы. Не экономьте на этом. Ставьте лайки под этим видео. Не забывайте нажимать на колокольчик под видео. И, в принципе, пора, ребята, работать. Всем пока!